Привет, друзья! Приехали мы на новую заброшку. В этот раз я покажу вам мертвый город. Мертвый он, потому что здесь никто не живет. Ну, как я понял, никто не живет. На самом деле, может быть, и живут пару человек, но он уже давно вымер. И вверху, как видите, на написано, что мертвый город. Вот. Это хвойное. Раньше был военным городом. Здесь недалеко позиции танков стоят, как позиции ЗРК, по-моему, они так называются. Если я что-то перепутал, извиняйте, или подпишу в названии. Вот. Сейчас посмотрим, что от него осталось, исследуем. Время уже такое мрачненькое, мистическое, вечернее. Я думаю, будет самое то. И, друзья, не забывайте подписаться в Инстаграм. Сейчас мы находимся, находимся на съемках и в режиме онлайна, так сказать, выкладываем туда фоточки, сторисы. Вот, я думаю, будет вам интересно. Да и вы сразу будете узнавать на новых локациях съемки. Поэтому ссылка внизу, в закрепленном, в закрепленном комментарии. Подписываемся в Инстаграм, наливаем печеньки, готовим чай. Приятного просмотра. Инстаграм, Instagram, Instagram, подпишитесь на Инстаграм. Мертвый город. заброшенный когда-то походу раньше был военным городком Какая картина. Это, наверное, огромная вытяжка. Да. Радио. Журнал для докладов. Вытяженный Воинская часть, 61-913, 2002 год. С такого пункта 8 и 8 наблюдения, согласно заданием поста отмечено что сигналы Дежурство? блок 38 выражены что такое такое имущество сигналы трации что ли по моему может что-нибудь такое частоты какие-нибудь об истории российского государства, армии, традициях, правовых, моральных, психологических, основах военной службы. Книга для чтения по общественной государственной подготовке, солдат, матросов, сержант старшин, вооруженных сил Российской Федерации. Военная присяга. Читать я не буду. Почему? Ну, потому что я не, не присягал. Ну, присягни. Вот te... Присягнуть. Присягни, отличный момент. Я верзу, нет, нет, фланцы, нет, нет, нет, нет, нет, даже не заставишь. Торжественно присягаю на верность своей родине Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать ее конституцию закон. Ты только что присягнула. А Я сказала а твоего имени. Нет, так не считается. Ось, его, но это не код. Это, наверное, такое можно? Сейчас посмотрю, Нет, это вот эти вот коды, которые там. Декодирование, декодирование. Аэродром, оборудование для мера тормозного пути. Минимальная высота, зона управления, ПВО. Смотри. Это не они. Это не они. Всего по ним вот, их, и, их учили эти коды, потом по ним расшифровывали, адрес указанного аэропорта, так, пятибуквенная группа нот код кода формируется следующим образом, Вторая третья буква необходимы сочетание из разряда вторым и третьим буквам, обозначающим нужную информацию службе учреждения или опасным ситуациям для полетов самолетов. Рядовой Чимба. Чимба. Рядовой тумбочка. Чимбая, Сами. Здравия желаю, товарищи передоочием бы, <Слых> как он тут стоится. по-русски без мата сказать давал заколочено все. пойдем пойдем вокруг посмотрим может есть вход Держи, я поднимусь, посмотрю. Открыто. Можно подняться? Да. Только не с камерами в двух руках. Казармы, скорее всего, здесь, наверное, солдаты отдыхали. То есть, чего в этих ящиках хранилось? О! что такое солдатская сообразительность совок из канистры. Это, конечно, шик. Совки из канистры, метелки из лома. Mm -hmm. Ломика, фомки. Тумбочка. Я, кстати, не был в армии. Знай, твои фанаты распевают ягу, ходят зигзагом. <звы> так он это скрипит. дежурство, караул, внутренняя служба. Mm. Это же синхрофазотрон. Из приключения Шурика? Нет. <свят> ну почему там тоже было про синхрофазотрон? <свят> Просто когда говорят синхрофазотрон, это какая-то непонятная херня <свят> <свят> обозначается. <свят> Никто не знает, как выглядит синхрофазотрон. Грамота. Ефрейтор Горбунов Алексей, Алекс, Александр Алексеевич. За отличные успехи в боевом политическом... В боевой политической подготовке при примерную дисциплинарную безупречную службу в, в рядах вооруженных сил СССР награждаем вас грамотной грамотой грамотной грамотной грамотой хм. окошко что ли был. Правильная подгонка обуви, бортянки как. Измерение ноги. График утренних осмотров роты хранение содержание вещевого имущества в подразделениях ВСРФ. Похоже на фильтр от противогаза. Да. Лампа в телевизор. Опа-на! Вот это ништяк. Находочка. Фонарь поближе. Так не, ровно что все-все от Значит, тут смотри, сколько. Ого. Прям тут фига, это прям нормально противогазы. А. Все уже недееспособные. Старая клавиатура. 62 кровати. Значит, примерно 62 человека здесь. В одном помещение пожило я тут нарушение правил внесения боевого дежурства наказывается лишением свободы на срок от одного до пяти лет вот так вот можно было ни за что на пять лет уехать. Кв-радиосеть ВС Велико... Великобритании, Канада, США. Разведка. Россия. Вот, пожалуйста, карта плоской земли. Вы говорите, земля не плоская? пустые зеницы окон, щербатые, я бы даже сказал. Когда-то кипела жизнь. Чем-то напоминает Припять. Скажи. Ага. Я там, конечно, не была. Но, но все равно напоминает но, да. судя по сериалам и научно-популярным видео очень напоминает есть еще некоторые жил дома да зайдем в один дом попробуем посмотрим Тут был магазин, военный магазин ЧПОК. Горел угу. На стене видишь копать. А, в квартирах пахнет советским. По-советски еще воняет. Это прям совковое такое. Дух Советского Союза. Еще где-то витает в этих стенах. Рисунок 23 февраля. Нет? Нет. Солодкова Наташа. Первый класс. Здесь жила солодкова Наташа. Там у тебя какие-то. Это альберт Это чёрное. нет, красная. Нет, красная. Почему белые? Потому, Потому что, что зеленые. Вот, Я всегда, когда мне вот что-то нужно вспомнить, там да, математику, что-то умножить, сложить, я всегда именно вспоминаю вот эту вот таблицу в голове. Ох, как я ее учил. С какими страданиями. Суп сладкий с черной смородиной и салмой. Mm. У меня тоже такие были эти карточки с рецептами. А еще карточки с лекарственными растениями. <с Альбом. Аллы Пугачевой. В Стоккольме. Я думал, в соседнем доме свет горит. Да. Типа кто-то тоже ходит. Где? Ну вот так вот. А -а -а. Антон Зяблик. что то знакомая книга. Драконы, Змеи, Ночи. Река Толста. Украинские полости рассказывают. рассказы. Причём, в двух Хождение по муку. О, знакомая книга. У меня у мамы такая есть книга. Кутузов. Да. Помню обложку. Стой, крупная. Класс. Томас. Французский детектив. О, мой гад. Стихо. Крутой переплет. Mm -hmm. Вот еще, кстати, поет Джо Дассен. Вот Джо, Джо Дассон. Кто-то фанат был здесь Джо Дассона. Вот еще. еще Джо Дассон. На теплоходе музыка играет, А я стою одна на берегу. Машу рукой, а сердце замирает. И ничего поделать не могу. Это швейные заготовки. Смотри. Ничего себе. Ткани там. Проклеить детали. Кто-то на швее учился, что ли? Ну, либо просто был швеев и такие альбомчики делал. Что здесь еще делать? Вот такой гуши. Люди а занимались. Mm -hmm. Самоконтроль. <смех> симметричность углов, симметричность концов стойки, качество строчки. Может он шевелит? <смех> Это маска фантомаса, что ли? Не знаю. Ну, По-моему, типа, типа сварочной маски Похоже, я даже не знаю. От чего-то защищала. А, это просто марка какой-то. Прикольно. О, аниме. Это по-моему фея Винкс. Кстати, побольше. Весельки? Да. -а -а. от люстры. Да. Это уже талисман канала. Весельчики от люстры, ложки. Телевизор 30, 30, телевизор 30, это по-моему Рубин, у меня в детстве такой был. Ого. Ну как-будто кому-то в квартиру пришли. Литература, Конституции РФ, профессиональная эти правоохранительных органов, профессиональная этика, кодекс чести рядового, положение службы, закон девяносто первого года. Узенькая такой узенький проход на кухню, узенький, узенький. Или чай. Кто-то оставил чай еще, вот Грибочки там завелись в чае. Тут одна минута, ясно. Он а -а -а. там надо... проходит, и не смотришься такой худой. Ты боком в дверной проем проходишь. Ты его и, и тут не пройти. Глянь какая ванная мелкая просто вообще. Капец. Тут ванная и туалет еще. Так вот жили наши военные.